Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале! В этом видео пойдет речь об вот этом комплекте прокладок. Комплект прокладок для изготовления электролизеров любой производительности и любого назначения. Комплект прокладок вырублен из силиконовой резины, а это идеальнейший материал, который как нельзя лучше подходит для изготовления электролизеров любой производительности. Приобретая вот такой комплект, вы Сразу же получаете 6 прокладок для сборки электролизеров, способных производить смесь водорода с кислородом, то есть гремучий газ. И одну прокладку для сборки электролизеров, способных производить чистый водород путем разделения, путем сепарации водорода от кислорода. Итак, друзья, рассаживайтесь поудобнее, а я максимально подробно расскажу вам о том, из чего состоит этот комплект и для чего предназначены прокладки, входящие в него. Итак, как я уже сказал ранее, в этот комплект э, входит... 6 прокладок для изготовления различных электролизеров, способных производить гремучий газ, то есть смесь водорода с кислородом и одна прокладка для сборки электролизеров, которые будут способны производить чистый водород путем разделения. И давайте теперь подробно разберем весь этот комплект на детали. Одна из сторон комплекта покрыта пленкой защитной пленкой так как силикон является материалом который достаточно быстро абсорбирует в себя всю пыль и грязь поэтому силиконовый комплект покрыт с одной стороны покрыт пленкой внешняя часть этого комплекта это Обрезная деталь, отход, который можно будет просто выбросить. Либо его обрезки использовать там, где это необходимо. Следующая деталь. Это прокладка. Прокладка для изготовления достаточно крупного электролизера, способного производить гремучий газ. Рабочая площадь этой прокладки 267 мм на 210 мм. Данная прокладка позволит вам изготовить достаточно крупный электролизер, способный производить до 2000 литров газовой смеси в час. Итак, следующая прокладка. Следующая прокладка имеет более широкий буртик. А Ее рабочая площадь составляет 227 мм на 167 мм. Также достаточно серьезная прокладка. С ее, при ее использовании можно изготовить достаточно большой электролизер с серьезной производительностью, не менее 1000 литров газовой смеси в час. Итак, следующая прокладка имеет рабочую площадь 197 на... 137 миллиметров. Такую прокладку также можно использовать для изготовления газогенератора с производительностью не менее 1000 литров газовой смеси в час. Следующая прокладка у нас идет для изготовления электролизеров с сепарацией газов. В ней много лишних деталей, которые можно выбросить. Выбросив эти детали, мы получаем вот такую прокладку. Прокладка для изготовления электролизеров, способных производить а, чистый водород путем сепарации. Как вы можете увидеть, два канала в этой прокладке изолированы от рабочей поверхности и два канала открыты. Дальше. Внутренняя деталь на выброс и мы получаем три различных прокладки для изготовления маленьких типов электролизеров с относительно небольшой рабочей площадью. А рабочая площадь составляет большой прокладки 135 на 90 миллиметров второй тип 120 на 77 миллиметров и третий тип 110 на 65 миллиметров и так эти три прокладки используются могут быть использованы для изготовления небольших электролизеров с относительно небольшой производительностью, к примеру, вот из таких прокладок мы изготавливали ранние версии газогенераторов Optic 350. Из таких прокладок, в принципе, то же самое. Из этих больших прокладок мы ранее производили газогенераторы такие как G1, G3 и такие версии как S400. Друзья, комплекты поставляются сделанными из материала различной толщины. Толщина силикона может быть 2 мм, либо 3 мм. В данном случае этот комплект сделан из силикона толщиной 3 мм. Итак, друзья, если вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, обращайтесь по поводу приобретения таких комплектов. Адрес вы найдете по Ссылочки в описании. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Если у вас есть вопросы, задавайте. С удовольствием на них отвечу. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.